Когда я работаю, я сталкиваюсь с различного рода запросами клиентов. И часто я вижу вопросы к психологам, запросы к психологам и тому подобного рода вещи. В последнее время часто появляются очень интересные запросы, в моем понимании, на работу подросткового психолога, когда детям 8-9 лет ни в одной возрастной периодизации не написано, что это переходный возраст. Он скорее предпереходный, чем переходный. Более того, есть такие запросы, когда родитель не справляется с эмоциями ребенка. И это уже более ранние возраста, 4-5 лет, 3 года. То, что ребенок эмоционирует, слава богу, он это делает еще в роддоме. И родители достаточно часто сталкиваются с тем, что ребенок не слушается. Причин на это достаточно много, поэтому я не буду их даже перечислять. Но почему я снимаю это видео? Мне хотелось бы остановиться на одной из, которая достаточно часто встречается. Очень часто дети, если они не видят в своих родителях взрослых людей, они начинают вести с ними себя на равных. Рано или поздно родители хотят, чтобы ребенок слушался. Рано или поздно они говорят ребенку, сделай это, сделай то. И тогда, так как они на равных, родители ребенок, то ребенок либо задает такие вопросы, либо просто говорит, угу", и он спрашивает, почему я должен это делать. И в этот момент этот вопрос ставит в тупик родителя, который сам еще ребенок. Да, естественно, дети у детей не появляются. Естественно, по документам это совершенно взрослый человек со всеми вытекающими возможностями, однако вопрос, как я вообще ко всему этому отношусь, как мне вообще с этим ребенком, и это видео, собственно говоря, именно про это и говорит, что когда у вас с детьми есть конфликт, то можно, конечно, таскать детей по детским психологом, подростковым психологом, что, собственно, очень часто и происходит. Но можно прийти самому и разобраться в этих проблемах. Очень часто здесь вопрос к сепарации. Что такое сепарация? Отделение меня от моих родителей. То есть, если у меня не прошел этап сепарации, который позволит мне быть самостоятельным человеком, то тогда я как самостоятельный индивидуальный человек не могу справиться с эмоциями ребенка. Мы возьмем любую песочницу. Ой, мама, меня обидели. И ребенок бежит жаловаться маме. А, если я не подрос, если я не вырос, если я не отделился от своей мамы, то тогда очень часто в семье происходит конкуренция. И дети, родители конкурируют. Почему-то некоторым взрослым кажется, что ребенок должен все быстренько понять и вести себя так, как надо вести. Конечно, мы забыли, что в свое время как надо себя вести, нам рассказали наши родители. Ваши дети, если вы им не расскажете, как надо себя вести, они не будут вести себя так, как вам надо. Поэтому я приглашаю родителей, у которых есть проблемы с детьми, в консультирование, когда мы с вами создадим опору для вас и для того, чтобы вы смогли быть взрослым, для себя, своей семьи, своих детей и создали безопасную среду для своего ребенка. По-моему, очень хорошая мотивация для собственного развития. И знаете, как началось мое развитие с одной хорошей фразы. Один человек мне просто сказал, «Никогда не поздно». Поэтому, сколько бы вам ни было лет, возможно, имеет смысл... Быть тем человеком, о котором вы когда-то тогда мечтали. Самое время воплотить свои мечты, у нас сейчас есть такие возможности.